Ты по жизни шагать Ты много успел победать Дань моде успел ты отдать Но только ее не догнать Успел ты поесть и побить, Успел ты убить и любить Успел ты кумиром побыть Но душу не смог насытить Ты ничем и никак и вновь как батрак заломанный грош За престижную ложь ты себя продаешь Неужели приятно тебе Каждый день в суетной кутельме Поднимаясь в фальшивой вещи, Подать много греха Стоя глянись назад, где сияет Эдемский сад Где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя Ты в детстве пытался узнать, монеты сумел кто создать И птиц научил кто летать, и солнцу на небе сиять ты успел стать другим, творцу равнодушным, чужим, Ведим ты, прощен и храним, умом наделен и любим. Он оставил престол, На землю сошел, таким стал, как ты, За тебя, шел нести смерть болезни, грехи. Неужели приятно тебе Каждый день в суетной кутерьме Поднимаясь с фальшивой мечте Подать мокрость греха И постой, оглянись назад Где сияет Эдемский сад Где как другу Христос тебе рад Ожидает тебя вот пронесутся года, учится любовь и весна, стирает и серая мгла, опутая старость тебя, Живить, чтоб потом не жалеть, Горит, чтоб горя, не сгореть, Собою умей ты владеть. Потом, чтоб не плакать, опять смог встречая Христа. Ты глаза и быть с ним на ты, Там где детям земли звезды вручат ведцы, Не мужи неприятно тебе, Каждый день сует мой тюрьме, поднимаясь свои живые Подать много раз греха, Ты постой оглянись назад. Где сияет Эдемский сад Где, как другу Христос тебе рад Ожидает тебя Неужели приятно тебе Каждый день в суетной кутерьме, поднимая Поднимаясь в меще Подать в раз греха. Ты постой, оглянись назад где сияет Эдемский сад Где как другу Христос тебе рад Ожидает тебя